Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас очень ароматный обзор. Будем с вами открывать посылочку и тестировать новые ароматы от Подабари. Итак, поехали. И пока я открываю, расскажу немножко о ништяках этой компании, да, потому что не все знают, хотя я знаю, мне многие девочки там заказывают. При заказе четвертого парфюма он идет в подарок. То есть каждый четвертый парфюм, он в подарок. Это раз. Ну, естественно, как всегда, промокод, я вам и ссылку оставляю. Промокод работает только по моей ссылочке. Да, для заказа по России есть объем 30, 50 и 100 миллилитров. А, и при оплате сразу, то есть вам, вам перезванивает оператор. да а, если вы оплачиваете заказ сразу, то доставка будет бесплатная, вне зависимости от того, где вы живете. Не забывайте об этом. И еще на сайте у них есть а, подбор ароматов стилистом, что тоже очень интересно. В следующий раз я обязательно воспользуюсь этой фишкой, потому что на самом деле интересно, что может подобрать стилист. А, здесь все три женских аромата для меня новые, но... Я верю, что они очень классные, потому что мы с девчонками в Телеграм обсуждаем всегда, кто что будет заказывать. Да? И вот один из ароматов девочки прям нахваливали. Так, достаю все из коробочки. Вот так вот все упаковано, в такой вот бумажке, чтобы ничего не разбилось, ничего не помялось. Так, накладная у нас тут все, с печатью все как положено, соответствие требованиям и так далее. Давайте начнем с мужского парфюма. В этот раз я взяла 30 мл мужу, хотя до этого всегда брала в стекле большой объем. Это Джорджо Армани Acqua Di На каждом аромате есть наклеечка и написано название. Это крутой аромат, мы берем его уже раз четвертый точно. Мне безумно нравится, как он на нем звучит, безумно нравится его стойкость. На одежде вообще, я не знаю, 10 стирок, наверное, точно сохраняется. Я его обожаю. Он подойдет прям вот но... на любой возраст абсолютно. И он очень хорошо подходит на теплое время года. Я и зимой люблю на нем его слышать. В общем, ну он классный. Он на самом деле крутой из всех мужских парфюмов, что когда-либо были у него, я прям вот плотно сижу на этом аромате. Люблю, люблю, вообще люблю, обожаю. Кто не пробовал, девчонки, прям рекомендую. Я вам буду картинки сбоку оставлять, оригиналов, да, парфюмов, чтобы вы понимали, о чем речь. Парфюмы, кстати, 30 мл, 690 рублей. Это копейки вообще. И такой маленький флакончик, кстати, очень удобно брать с собой. Поэтому я именно такой миллилитраж очень люблю. Следующий аромат, который я никогда не пробовала, но мне очень интересно, это девчонки Шанель Габриэль. Вот название. Габриэль не пробовала, не знаю. Будем с вами тестировать впервые. Захотелось вот таких вот новиночек. Давайте тестировать. Ой, по нотам он мне понравился. Ой, какой интересный, классный, сладенький какой то жасминовое послевкусие, зелень, и в то же время цветочки какие-то. зеленый сладкий, вот на лето прям не ошиблось. слушайте, вообще класс Сладкий с зеленью, даже с отголосками тюльпанчиков. Я так люблю тюльпаны в парфюмерии, здесь вот этот отголосочки есть вообще обалденные. Пионы, тюльпанчики, ландыш чуть-чуть прям. сладко зеленый аромат очень классный, Он такой нежненький. Ой, какой интересный. Он начинает раскрываться и становится каким-то прям вот притягательным. Какие-то нотки такие у него появляются. О, супер вообще. Как здорово. Слушайте, ароматы, кстати, я не сказала вам, очень стойкие. Но я из постав в пост вам постоянно об этом говорю, говорю, что они безумно стойкие. Мы сравнивали с вами аналоги с люксом. Есть у меня ролик, да. И ПД Порей, они гораздо более стойкие, чем оригинал. Ой, какой он становится интересный. Слушайте, мне вот это даже после и шлейф, шлейфовые ноты нравятся гораздо больше, чем первоначальные. Не могу даже описать. Они прям какие-то притягательные, манящие. Ой, какой аромат. Девочки, я не ошиблась, он действительно крутой. Я не буду вам описывать все эти ноты, потому что это абсолютно бесполезно. Надо пробовать, цена вопроса. Поэтому проще взять и попробовать. Я утопаю в этом. Аромате мне хочется его чувствовать и чувствовать, и не хочется даже никакие другие тестировать. Но у нас с вами дальше Lanvin. Это Modern Princess. Я взяла его в стекле в объеме 50 мл. Вот в таких коробочках приходит парфюм. Премиальное качество со стойкостью до 24 часов. Какие до 24 часов? До недели. На вещах, а то и дольше вообще. Так, центральное производство находится во Франции. Поэтому, как бы, у нас с вами такое название. Да, коробочка. Симпатичная, подарить можно. Парфюм. О, боже, как мне нравится Шанель. Так, давайте принцессу с вами тестировать. Вот здесь тоже есть наклеечка с названием, чтобы как бы вы не ошиблись, что за парфюм. Поехали. Даже не знаю, где теперь тестировать. У нас же еще третий аромат. Давайте на кисти прям. Вот этот аромат девочки очень хвалили. в Телеграм. Мне что-то напоминает. Знаете, что напоминает? дольчика бана Лайт Блю. Правда. Вот прям напоминает. Я не знаю, я, может, давно его просто как бы не носила, но с первых нот напоминает. Ой, а дальше начинает раскрываться. Он такой легенький, искристый. Как шампусик какой-то с цветочками и зеленью прям. Причем сладенький шампусик, вкусненький, розовенький. Обалденный аромат, слушайте, девчонки, кто советовал, вам спасибо огромное. Какой классный. Он такой нежный, он такой легкий, вот прям на весну, на лето самое оно. Ммм, потрясающий вообще аромат. Что мне нравится больше? Не знаю, наверное, даже принцесса, девчонки. Принцесса, она нежнее, чем... Господи, где ты, дорогой? Чем Габриэль. Габриэль, он как-то такой немножко помощнее. Аромат такой, он будет более стойкий. Однозначно, этот аромат, он сам по себе игристый, искристый. но у него такой отголосок классный. У него такой шлейф начинает проявляться. Обалденный тоже. Так что нет, он тоже будет однозначно стойким. Ну вот для меня ассоциация, да, такой шампусик сладенький с цветочками. Есть вот зелененькие нотки. Нежный, игривый, потрясающий вообще аромат, девчонки. Ой, на лето тоже рекомендую попробовать. Вообще, класс. Так, ну что, остался у нас еще один. И это у нас с вами Кельвин Кляйн Эйфория. Тоже никогда этот аромат не носила, поэтому даже не представляю, как он будет звучать. О, я так и думала, что он будет самым терпким из этих ароматов. И даже с... Ой, горчинка, она есть, но она какая-то совсем далекая. Карамелька. А, карамельки. Классный. Карамельки, цветочки, зелень тоже. И арбузик чувствую почему-то, девчонки, арбуз. Поэтому аромат тоже однозначно летний. Свежие фруктики, арбуз, цветочки, карамелька, чуть-чуть. Никакой приторности. Я почему-то думала, его даже по самому флакону, он такой вот малиновый, что ли, такой вот. Всегда кажется, что в таких лаконах какие-то ароматы, такие терпкие, ядреные. Мне прям так казалось. Но почитала описание, выбирала чисто интуитивно, как всегда по нотам, потому что хочется что-то новенькое, да? Да, вот легкий отголосок арбузика прям чувствую. Ой, он потрясающий тоже, девчонки, он тоже очень потрясающий. В этот раз вообще заказ просто идеальный, просто идеальный. Все парфюмы никому не подарю, никому. Потому что постоянно кто-нибудь ко мне придет, понюхает, мне нравится, я задариваю. Сейчас никому не отдам ни один. Потому что они все ополненные. все хочется на себе носить. И есть здесь какие-то специи. Вот уже они сейчас проявляются в шлейфе. Но он очень интересный тоже. Он такой многогранный. Вот прям очень тяжело на самом деле описать его. Вообще все эти три аромата тяжело описывать. Потому что они очень многогранные. И великолепные. Просто великолепные. Они все такие дорогие. Все такие интересные. Каждый день будем пахнуть по-разному. Все три девчонки нравятся. Даже не могу сказать какой больше. Но наверное вот на третьем месте у меня эйфория. На втором месте. А на первом месте два парфюма. А Габриэль и принцесса, модерн принцесса, потому что этот он более теркий, но надо все равно все носить, все носить на себе, они все, все очень интересны, все хочется нюхать и нюхать и нюхать, нюхать и пробовать, но принцесса, наверное, все-таки будет на первом месте, потому что она такая легкая, игристая, и вот этот шампусик, не знаю, мне так нравится, здорово, молодым девчонкам подойдет, да и взрослым тоже, обалденный аромат. Еще раз спасибо, девчонки, что посоветовали. Вообще шикарный. Слушайте, я так довольна заказом. Вот заказываешь вслепую, да, на самом деле очень круто, да? А кто знаком а, с люксом, да, и не хочет тратить огромные деньги, у тех вообще проблем не будет. Зашли на сайт, за копейки все выбрали достойный парфюм. И обливаемся, наслаждаемся. Все, мои хорошие, скидка 10% промокод. Пропишу здесь и оставлю в инфобоксе. Проходите, обязательно применяйте, потому что 10% это скидка весомая. хоть И дешевая парфюмерия, да, но она того стоит. Вы меня прекрасно знаете, я уже год, наверное, только на этом парфюме. А, и просто балдею. Соотношение цены качества, стойкости. Кто еще сомневается, вот спросите у девчонок. Проходите на мой канал в Телеграм. Ссылка на него всегда есть под видео. Мы там с девчонками на эту тему просто открыто общаемся. Ни одного негативного отзыва не было. Все, кто заказывал, все в восторге. Поэтому промокод прописан. Ссылку оставляю. Кто что заказывал, у кого какие любимые ароматы на лето, обязательно пишите. Буду вам благодарна. В следующий раз возьмем еще что-то новенькое потестировать. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.